Здравствуйте, меня зовут Марина Болдинова, и я сейчас хочу для своей команды записать небольшое видео по обзору э, канала YouTube. Потому что внешний вид канала немного изменился, и те новички, которые приходят в команду, и которые пропустили этот момент, теряются и не могут записать видео. Итак, смотрите, чтобы... Здесь вот теперь появилось вот название ваше, шапочка, естественно, это все как обычно... Вот, но появилось две вот таких вот, два вот таких вот названия. То есть, настроить вид страницы обзора, творческая студия. Если вам надо, видите, нет менеджера. Где менеджер нету, где управление идет видео, идет из менеджера. То есть, что мы делаем? Посмотрите: если мы нажмем вид страницы обзор, то мы практически попадаем в старый YouTube. То есть, все как раньше, да. То есть, есть кнопочка «Загрузить видео», есть менеджер видео, есть плейлисты, все-все-все-все есть. И здесь же можно добавлять вот раздел «Видео». То есть, здесь все вот как по-старому. Если мы нажмем на эту кнопочку, еще раз я повторюсь, сейчас вернусь. То есть, надо нажать, чтобы попасть на старое, на старый YouTube, как было раньше, «Настроить вид страницы обзора». Вот сюда мы нажимаем «Настроить вид страницы обзора». Еще раз нажму, покажу. Еще раз. Видите, попадаем на совершенно старый канал, как был раньше. Менеджер. Добавить разделы. Пожалуйста, можете здесь добавить разделы. Все вот отсюда, пока вы нажмете на эту кнопочку. Возвращаемся обратно. Если вы нажмете на творческую студию, Отсюда, то вы попадаете в творческую студию, как и раньше. Здесь у вас видео, плейлисты, сообщество, прямые трансляции можно отсюда же сразу начать делать. Ну, то есть здесь все по-прежнему. То есть сообщество, канал, все как раньше. То есть нового здесь ничего нету. Так, возвращаемся опять же, возвращаемся опять же, значит, сюда. И еще раз повторюсь, если вы хотите загрузить видео прямо с этого, с этого вот вида канала, то вы можете нажать вот сюда. Вот, видите, здесь вот сюда нажимаете, вернее, даже подводите, создать видео или запись. Если вы нажмете левой кнопкой мышки, то либо вы можете начать прямой эфир, либо добавить видео. И когда вы добавляете видео то, соответственно, все, как обычно, вас перекидывает на окно загрузки. Выберите файлы, вы нажимаете, выбираете файл, какой вам нужно, и загружаете все, как обычно. То есть, вот такое короткое видео я записала для того, чтобы новички не боялись нового вида канала YouTube и чтобы вам было проще. Если есть вопросы, пишите под этим видео или пишите мне в личку, я постараюсь всем ответить. До новых встреч!